Короче, всем привет, с вами, как всегда, Джасти, и в этом видео мы решили с моим другом Аузи, если что, вот он, да. <музыка> а, да это самый Аузи, с которым мы клейбовались в прошлом видео. Так вот, мы с ним решили поиграть а, две каточки в напарнике с p 90 Что из этого вышло, смотрите далее. Ну, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайкосики, а, пишите комментарии обязательно, и ждите следующего видео. Ну, а пока сприте, это. Приятного просмотра. Так, ну чё, берем по 90, дядь. Погнали. Сейчас будет разнос. Просто мужской разнос. Без брони, конечно. Я забыл броню купить. Да. Мне, значит, одну пулю с надо. В голову. Мужик, что делаешь? Мужик, что делаешь? Чё за завис? Бля, да, мужик, подводи меня. Ч делаешь? О, без очки, дядь, без башки. Убил. Вс. Найс. Убил первого. Ч с тобой? Аузди, алло. Алё, Ура! Алло, я, я уж думал, ты помер. Че? Хорош, лучший, дядь, лучший. Давай. Мне кажется, бы отряд поехал. Они поймем, что они будут. Они что мы здесь. Где? Ой, да, меня оборужили. Минус 62, минус 62, Минус 2, второй. Да, Блять! Давай! Ты ему прям. Он коцаный, пидец. Хорош! Лучший, дядь, лучший. Они да не обосрались, дядь. Я понял. Так, поднимай. Зачем ты, ты взял ФОМА? ФОМА, блядь, часик. Забыл да? что ли? Да, мы петухи. Да, Мож мы, пи... нет. мы петухи. Да. Понял, мы же отряд, блядь. хорош. Чисто. Давай. второй. Мидл, возможно. Я смог дам. Он смог. Ставлю. Давай, я тут сверху стою. А, мидл, да, он мидл, он мидл. Он петух. Соня, пикай. Я ставлю. Уйди, уйди, уйди, не пикайся. Я вот так Убил, убил, а, окей, На. все. На. Она простреливается. А, меня голову ударили. Я об этом прям недавно узнал тоже пойдем ноль Нет. О, туда его. А вот як не пошел. Заебись, а коечкой прямого. Давай, короче у меня идея. А может быть? А нет, тупо. Так. Тактики Ау здесь всегда превосходны. Хорош. Оте, бомба, отлично, у тебя пачка. Давай на размен станем, давай на размен станем. Чекай, я он взял он, он взял, он взял, он взял, он взял, он взял, слушай. На размен раз раз стейн, на размен Раз, два, три. Одновременно. Хорош, лучше дядь. Просто изячно. Я Шо прям слышал, как он взял этот, взял гранату. Хорош. Просто лучший. Гош, стой. Хорош. Хочу, просто жди. Забей, ну, смотри, Сейчас просто жди Никакая, не, не пушь, никуда не пушь, и жди Просто жди, дядь, просто жди Куда? Где ждать? Просто жди меня вот, на... наверху, не лучше внизу, жди меня внизу Около дверей Окей okay. не, не пекай, не пекай, не пекай Стой Ничего себе тактики, Блядь. Middle, middle Блять Потопай, потопай, потопай, потопай, потопай Потопай? Потопай. Да, по топай, да. Д дальше, дальше. Тут прям? Да. Постреляй. Ну что, это минус 0 в голову. Хаешку дай. Блядь. о хо пуш, наверняка. Он шорт. Блять. Блять. Слева. <смех> Блять, ты не знал, что он там <смех> сидит. Там его слышно. Кэшл кинул. У него 16. Блять. Я пикну. Так, снизу нету. <смех> а я сейчас нашел, их нашел, все. Полет листа. Ой, Настя, nice, он тоже приехал пошли. Но, блин, это Той, О, тихо, это тихо, мои кешечки, он. Тихо. Хорош, хуя. Вс, Прям за тебя. Я Стивее. знаю. Ох, мой по взять. Плей. Иди плен. Там Танка. Хорош. Просто, блять, найс. Давай с... Пусть, путь, дублдора. Ну что это, блять, мы не пошутил. Второй, сейчас скажу. Как ты скажешь, нахуй? Он тленд, э, шорт. Или нет, он, короче... Он... Он танцбол или шорт. Где-то там. Смог есть. Да я смог вправо. Куда? Вон туда, да. Говно. А да, вот. Там там. Бомба. Знаю. Ладно слева на виду. Знаю. Он тебя обходит, он тебя обходит. Он тебя обходит. Тихо, я знаю. Блять, он е тупой, блядь. Один вправо. Он нет, он А деффусов нету. Белый. У нас справа. Где он? Да, ну что. Дефусов нет, все, я труп. Дефьюзинг. уходи, уходи, сейф. Ты не успеешь здесь, все. Блять, один. Ох. Даблдорна. Много? Один. Планчик. Хорош. Верх, два. Да, верх, знаю. Да. Аш, куда? Бата у нас. Не лезь, встань, встань в двери лучше. Не пика, у него АВИК. Он дер. Я фу. Что, минус семьдесят пять, минус семьдесят пять? По девяносто возьмет 50. блядь. Зачем ты пошел? У а него патрон нет. Фух, хотел бы меньше саблем взять. Он не будет здесь, ну, ну план. Или нет, вверх. Вверх. Вверх. А там. Нет, не вверх. Блядь, О, минус 88. Ладно, GG, GG. Ну реально, НТ, НТ. И да, на этом все. Обязательно опять же повторяю, подписываемся, ставьте лайкосики, пишите комментарии и ждите нового видосика, который выйдет уже совсем скоро. Ну, опять же, с вами был Кастая Джасти, еще увидимся, пока!